Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад. И сегодня мы продолжаем играть в Сиди Кардрайв. И сегодня, как вы увидели по превьюшке, я купил, да, гелик новый. Да, и будем на ней кататься. В прошлой серии мы катались на десятке, вот теперь будем кататься на гелике. Да. Сразу хочу пожелать приятных просмотра, кто кушает и кто нет. И провести виде викторину. Вам нужно поставить лайк, под вот видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик за 5 секунд. Давайте, начинаем. Раз. Два. Два. Три, четыре, пять. все, если успели, пишите в комментариях. Я буду лайкать, так писать. К красавчики. Да, молодцы, короче. все, мы начинаем. Да, вот сейчас старый город, стране, ну, это я уже сам обсуждал, когда катался. Мерседес, да. Гелик. В расширенных стройках, ну, это понятно. Не? Ну, в принципе, загрузка тут не влияет. На моды, на это не вообще нифига. Она загружается быстро все равно так моды мода тут не влияют. Так, топливо 4, окей Ну тут вводить по-другому, смотрите, надо зажимать вот так вот Ну это кто хочет м -м -м, мода скачать, ну я могу ссылку скинуть на гель Ну кому как? Если хотите, то я могу скинуть Он, кстати, авто... автоматическая коробка, так-то он сам переключается И мне это нравится Просто взял ближе, чё, ближе Ч ⁇ я включил? Все включил. Что такое? Короче, будем гонять на нем. По городу. А, ну-ка, офи, все. Пипи, блин, отсюда все. А, все, капец, гелику. Ну, гелику плевать как-то. Врезался, не гелик. Пипи, блин. И пип. Мы попали в ДТП. Это да, нормально. Вообще нифига. Ни нифига про Я нифига не попадал. Пипи, отсюда. Он как бибип, пятерка или семерка. Они одинаково, короче, так-то. Так, 4 литра у нас, да? Ну, заправляться все-таки не научился. А бибип ты сказал. Бибип, блин. Ну и вс ⁇ А, ты что тормозишь? Ну, дурин, потому что. А, пошел нафиг отсюда. Да. Вот так, такой дурин вообще. Кстати, у нас будут следующей серии тоже, когда я буду кататься Не был прав, и так кому он может? Короче, я скачал там еще моды На BMW там у меня моды, по-моему, на Subaru и даже на Tesla Ну Tesla баханая какая-то, она там Когда я включаю передачу, она не работает просто Вылетает игра нафиг. Я не знаю, чем это связано, ну, наверное, с тем, что... Такая... хорошая, Хороший мод такой скачал этот мод нормальный так-то. Ох, нифига себе! Вот это да! Это-да-да-да. Это... Угу. Зарулился, А чё такое? Куда ты врезался? Так, куда мы едем вообще? Там по карте, кстати, написано, меня не, не видно не очень. Кстати, вам тоже скорость не видно, сколько там. Я закрываю скорость, так-то вам не видно, да. Так, О, гелик, даро, братан. А, пошли все нафиг. Я, кстати, в прошлой серии говорил, э, ну, когда я бомбил, что все на геликах есть, это я, блин, на на десятке. Ну вот, все таки добомбился, что я взял гелик. О, даро, братан. А пошли вы все нафиг. А ты, блин, дурак. Ох, ни... Ох нифига себе! Что это сейчас было? Вот это тайм-код просто. Тайм-код просто. Чуть не перевернулся, блин. Ну, прям на стал вообще На задние. все они тут есть На гелике Там... Я не успеваю всем бипикать уже Вот не перестраивайся Вот не перест... Ты перестраивайся здесь Даже не Поворотник Я тоже могу поворотник включить О, включил, и все Вот я еду такой И что вам нужен он как-то? Если я еду по 200 километров вам поворотник типа поможет Все Сторонное... Не нарушайте скоростное на время. Так, а мне ну, это вообще правило. Для меня правил таких нет вообще. Для Для меня нет. Ай, блин, дурак. Ну и все, разворачиваемся, уезжаем отсюда, в другую сторону. Ясно, все. Мы попали в ДТП, я в курсе. Хотя, по-моему, моды, вот, когда я скачал мод, вообще тут никаких повреждений нету. Это, конечно, прикольно, но, но как-то не очень. Смотрите, я могу включить. Я врезался, где Повреждений нету просто, нету. У других есть, но у меня нету. Я езжу без проблем. Кстати, тут музыку можно включать, но я музыку не буду включать. Зачем мне это надо? Сейчас включу музыку, и всё, и капец будет. Да, такое будет. Если я музыку включу. Кстати, можно за пассажирами есть. Но я не хочу, я сказал что я это буду? Ну, я не говорил еще, но сейчас скажу вам Что это будет отдельная серия, там где я буду уже подрабатывать таксистом И не буду я вот этой фигнёй заниматься вот сейчас Я буду просто гонять, вот всех бибикать, всех всех обгонять, вот так, всех вырезаться, блин, пошли нафиг отсюда вот. а, Да вырезался, блин, как Да, такое А чё я вообще сюда поехал? Ну, правильно, ну, ладно Поехали о, я, я в прошлой серии на десятке тоже ехал. Да, ну смотри, у меня повреждений нет никаких. Вообще нет. Вообще никаких повреждений нет. Как будто бы вообще давно ну нафиг, братва, едет. Здорово! Здорово, Гелик! Здорово, здорово! Здорово! Как дела? Да, такое. Вот. Да, что это за город вообще? Ну, да, мы тут ездили. Паааааа, шли отсюда, блин. Ох, нифига себе, что теперь вернуть. би отсюда! Ох, ничего себе. БМВ поехал. Нормально, тут БМВ ездит. Ну почему-то мне БМВ недоступно. Мне Волгарин доступен, а БМВ нет. Гелик тоже был недоступен. Пока я его не скачал. Ну и БМВ тоже уже доступно для меня. Ну, ты именно... Ух, нифига себе дрифт. А, смотри, как я дрифчу, блин. Ушел отсюда. А. Тут только гелики ездят. О, гелики, здорово. Ну, поворотники лучше не включать, они не для таких пацанов. Поворотники для лохов, короче. Ну, и зачем поворотники, если можно вот так вот дрифтить? Пошел нафиг отсюда. А будешь тут ездить на дороге. Тут только гелики ездят. Нифига себе пацану уже кого... Ну и на тебе еще. Мало что получил. Ну да, тут вообще повреждений нет никаких. Тут нифига себе, это опасно было. Вот это вот сейчас что я творю, это опасно очень. Закончится, может. Ну-ка, сейчас дрифт. Дрифт! Нифига себе дрифт, нормально. Че, я похоже, что-то такой дрифт. О, опять. Здорово, здорово. А ну ка такой, о, поп напугал. Не, да. так. Дрифт. Нормально ты. Чего-то я не туда еду, по-моему. Куда я вообще еду? Я просто катаюсь, в принципе. У меня нету там. В прошлой серии я говорил, что я буду к бабушке ехать. Но а тут подумал, а где бабушка живет? Я не знаю. Где-то в селе. А тут село вообще есть? Не знаю. Ой, копы едут, а мне плевать Я, я не знаю, где бабушка живет в каком селе, тут не знаю. Тут ехать придется полгода. А, что такое? А мне как-то плевать, если честно. О, я объехал. Тут дороги, ага. Дорожные эти. Работы ведутся, а я тут гоняю. А мне плевать вообще. А, ясно. Ясно все. Угу. Так быть, сказали сразу, что тут закрыто. Не думал, тут можно проехать. Да ттп ДТП попали, вы чё? Ну, подумаешь, вырезался и что? Блин, вообще, капец какой-то. Подумаешь, врезался немножко. Ну, бывает, с кем не бывает. Да ни с кем, наверное, так не бывает. Вообще. Так, все, поехали за, за, гору, за город. Потому что тут вообще плохо. Нафиг они мне, мне тут нужны вообще. Зачем мне в город смотреть сегодня? город? О, дыр и шаблы опять летит. Зачем мне опять смотреть на город Я все? Я всё видел здесь. Ч я? Скоро сейчас ехала. Я поехал сюда за город. Ай, блин. И куда ты бегаешь? Кому ты бибигаешь, да? Все бепа бибикать. А блин, от дебил вообще. Вот я из-за таких дебилов и вырезаюсь. Просто надо вот так вот делать и все. С каждым. Пошел нафиг отсюда. Вот теперь мы за город уезжаем. Все. Обратно едем. Домой едем, короче. Здорово. Бейбей отсюда, давай. Бейбей бой отсюда. Бибибай, да. Кстати, в скором времени можем поиграть. Кто твой. Ну не кто а твой папочка, а как достать соседа? это тоже прикольная игра. Я еще на стриме об этом говорил. Да. Ух, нифига себе! Ты что, реально застрял сейчас? Нет, не может быть! Да не может быть! Гелик никогда не застрял! Да, ладно. Застрял! Блин, вот это печально, что он застрял. Я думал, гелик никогда нигде не застрял. Нет, застрял, блин. Смотри, он же не застрянет. Ну, а, застрял, все. Какие я. Ну, мой гелик более такой новый. А это старый гелик. Да, тут старый. Тут машина вообще а старая почти. Да и не почти, а все реально старше. Давай... Максималку давай. У меня была максималка тут 190, по-моему. Вот именно здесь. Если бы трафика еще не было, вообще офигенно было. А ну-ка сюда поехали. Слушай. 160... Э, в смысле? Ну, конечно, так я никогда максималку не поверю. Ну, спасибо, блин. Ну, да. Мне же мало досталось. Куда мы едем вообще? Загородская. что? Ну, ладно, к бабушке едем. Вот теперь точно бабушки бабушке едем. Наверное. О, да можно куда-то в лес уехать. Ну, не, не. не, надо в лес нам. Нам не надо. Так, ну, пока сутка будет рассоединяться, чудофига времени. Кто меня врезал? За Какой? создание помехи будет? Попутному. Это что я там создаю, опять? Это мне не создаю, они А не я. Я никому ничего не создаю, по помехи. Кому я помехе создал? Ну кому я помехи создал, я не знаю, только себе походу. Дрифт. Ох, нифига себе, это было близко. Хотя, здесь, наверное, бенз не, не кончается. Даже вроде машины. С модов тут моды Если моды, то тут бензин не кончается. Здорово. Хоп, напугал его, смотри. Ибо и все, авария сейчас будет, не, нифига. 130, нифига, себе, фигарю. Я рекводила, короче. Да, я рекводила просто. А что, тут нельзя выезжать? Нифига себе. Тут выезжать, еще прикиньте, нельзя. Офигеть. По-моему, нельзя. Но почему-то меня вернуло обратно. Когда я только что выехал, нифига. А Пошел нафиг отсюда. Давай отсюда. А ну-ка, бегай Пошел нафиг отсюда. А да, сейчас я как побебикую, блин. Это только я имею право бибикать. Ты не имеешь права. Ну еще мои братки. На геликах, которые есть. Больше никто не имеет права не бебикать. Но сейчас как побебикую, блин. Да, максималку невозможно проверить. Потому что они дебилы бибикают со временем. И они... Ой, подвязать меня. Вот что это такое? Вот что это такое? Всех буду вот так вот делать. Ну всего я? Не, не хочу. Не норм. Ну, а вот так вот. Ну, конечно, в реальной жизни он подлетел бы улетел нафиг от трампли, но тут нет. Там скорость была нормальная под 100 километров считай. Он бы влетел в космос отправил просто гелик. Ну тут нет, тут нет. он просто застрял. Как будто бы эта стена была, считай. А чё ты бибикаешь? Я задолбали, Мне уже даже самого бибикать не хочется. Так, 130. 130, 140 сейчас будет. 150 сейчас будет. Да, сейчас. Как? Если я врежусь кого-то, это все, это РИП просто кого-то. 160, нифига себе. На делике нормально. Нет, и меня было 190, и это фей. 170 нормально. Менти нафиг, а того я. Соб... Если я кого-то врежусь, то все, это ГГ кому будет. И мне. Вот что это происходит, а? Я даже максималку проверить не могу. Ну, короче, там написано, когда я скачивал мод, написано 200, там с чем-то было максималка. Ну, надеюсь, что это правда. Ну, нет, навряд ли. Да максималка больше, намного. Ой, то есть, наоборот, меньше намного. Хоть, хоть 275 километров на гелике. Вы что, издеваетесь, что ли? Не, если он кого-то вредит, то это, это же все, Это же все каша будет полная. Кому это надо вообще? Вот. В смысле? Ты что, дурак? Ясно, все. Да, тут максималку невозможно сделать. И невозможно, я тебе говорю. Куда ты перестраиваешься? Пошел нафиг отсюда. Э! Ох, ты, нифига себе. Нафиг все. Пошли отсюда. Быстро бля, отошли! А я сейчас врежу, что все. А что, бензик заканчивается? Да, бляха. У меня тут бензин заканчивает? Серьезно? Бензин заканчивается здесь? Да нет, это а потому что я не прям Да, все походу. Походу, все. Все походу. Здесь... А какой, нафиг поворотник? У меня бензин закончился, блин. Ну, блин, я полностью... Половина. И чё, это мне очень поможет, да, сейчас? А, топливо, ну да, все, включите сварение, все будет капец, какой Ну Опять то же самое повторяется. До заправка. И чё? Ну хотя бы до заправки надо доехать куда-то. О, так заправка будет со временем, так ненормально. нормально. Еще до заправки закончится, все будет плохо. Проследуйте до ближайшей заправки. Ага. Так к не приведется, она. Вы знаете даже почему? А, да. Ты Я же запустил. Так нормально же. Все, поехали. Заправка, блин. Минимально. Калин... Где я тебе АЗС найду здесь? Где она? Ты да ее у них здесь невозможно ее найти. Не нарушайте скоростное решение. Там у меня сейчас бензин закончится, и до заправка будет уже нафиг никому не нужно. Это будет нифига не смешно, я придется руками ее тащить блин. она тяжелая, капец, просто. Отойдите, блин. У кого есть бензин? Где бензины продают? Давайте обратно в город ехать. Ну, потому что реально бензин закончится все. Это все начинаю, Все. Мне придется простить у браткова бензин. Или все, лет руками тащить. Но я не хочу руками тащить. Ты никто не хочет, наверное. Ушли, блин! Ах, ты тупой! Ох ты тупой! Ой, все капец поводу. Теперь мне еще хуже стало. Блин, ну а где я теперь заправку? Заправку найду где? Где? А нигде я не найду ее. У меня нет и теперь все. <свы> Походу мы приехали. Ну давайте еще эту заправку мне давать. Ааа, бесплатная заправка. Ч бы и нет? Ну ладно, погоняем хотя бы последние <свы> микки. Может быть, про ещ серию машину. Не, ну может максималку я не знаю, какая она. 160 едем, вроде. Ой, капец, какой-то происходит. Пошли нафиг отсюда. Нифига себе, она уже разрывается, 170 сегодня. Копы! Блин, на копы! А, копы! Браток! А, вс. Приехали, короче. Просто вот так. так. кто за кем уже гонятся? За мной, что ли, уже? Да, как я сюда попал, я вообще не понимаю. И когда мне будут спрашивать, как я попал сюда, я не знаю. Меня как-то ветер занёс сюда. О, заправочка! Наконец-то. Я думал, где она. Нет, блин, заправку прям летел. Тормоза вообще работают? О, за мной погнались. Ну, в принципе, логично, что за мной. Все, я приехал. Здорово все. Чего он едет, даже? Ну-ка давайте камеру. Чё? Чего такое? все. Все. О. Да ладно, серьезно? А как тут? Да ладно, серьезно? Заправился? Офигенно. Окей. Да ладно, свершилось. Владик заправился. Неужели, блин? Я не самому даже как-то не верил, что я заправился. Ну ладно, поехали отсюда. До свидания, спасибо вам, я вообще офигелка, конечно. Ну 4 литра мне не хватит намного, на ну ладно. Хотя бы 2 5, ну 10. Ну 10 нет, ну 6. Ну какой 4 литра, ну что за фигня. По-моему мы опять возвращаемся. Мы же здесь уже были, по-моему. А, мы вернулись, короче, назад. Ну короче, погоняем еще и все, и будем серию заканчивать. Вот так вот гоняем, смотрите, вот так вот, учитесь. Пока Владик жив. Ну, и... Да. Смотри, как гонять надо. Вот так вот. А не, вот так вот лучше не надо. Автосалон? Нифига себе, тут гелики, А зачем я... А зачем я воду скачу? Вот, можно было в автосалоне машину купить такую же. Да, Жека, побибикую, блин. Приятно, да? Ну, я такие буду делать каждый раз. Вот и все. Вот так вот буду делать. Да пошли нафиг отсюда. Ох, нифига себе. Вот это я заехал. Что такое? Э, в смысле, что я заглох? Нифига себе заглох. Вот так вот заглох опять. Блин. А куда я? Я опять назад А я в город поеду. А зачем я в город? Э, в смысле, что происходит? Ай, дубой такой, а чё происходит? ДТП! ДТП водитель хочет скрыться, блин! Да ну идите нафиг! Чё, будем бороться, да? Но ну, Гелик победит всегда Вот так вот чё, мы в город возвращаемся? Домой, короче, едем Да у меня GPS вообще работает, нет? Или у меня его нет даже? Или это просто так? Текстур парк просто Текстуры, которые не меняются Наверное, такие есть. Здорово всем. Я вернулся в город. Буду лихачить. Дальше. Короче, будем иногда где-то здесь заканчивать, наверное. Сейчас домой приедем. Да, но я тут живу. Блин, опять. Поехали. Чё вы тут стоите? Пошли нафиг отсюда вы. Та вы что, что ли? Да шо ж вытворите такие звери, а? Капец какой-то вообще происходит. Чего они творят просто вообще? Офигеть можно. Не был ключен, Чё там вообще? Чё справа происходит? Капец какой-то. Не был включён, поворотник, не был там... Соблюдать я должен Ч это за фигня Надо эту фигню отключить наверное, Она меня портит Все настроение портит Хотел погонять Кто-то мне тут ну, всякую фигню пишут. Да, а где я живу-то я забыл вот вообще где здесь живу-то Ну сейчас домой приедем Так, все нормально Надо вспомнить где я живу только И все. Ну где-то здесь, короче Я здесь живу Бибик, биби, блин все, я вспомнил, я здесь живу. Вот здесь, в этом районе. Блин. Ох, нифига себе. Да, вот здесь я живу. Именно вот здесь, да. Да, вот здесь. Короче, все, я приехал. Вот я здесь живу. Все, приехал, короче, все, остановился. Фары выключил нафиг. Да. Взял грубил парковку. Все, короче, приехал. Все. Остягнул ремень, и все, и пошел домой, короче. Ну, он выйти, наверное, не может, короче, все. Сейчас он выйдет. Да, и пойдет себе домой. Короче, все. Да. Номера, конечно, вообще офигенные просто. Наверное. короче, да. Может быть, когда-нибудь их поменяем, но ну, зачем они не надо? Короче, да. Все. Сразу посмотрим. Ну, посмотрите, красный внизу. Посмотрите, да, красный кнопкой подписаться если есть. Написано Подписаться прям, нажмите на ну, и будет все хорошо вообще. Будет у вас все хорошо, просто удача будет плюс, плюс миллиард. И, может быть, купите вот такой гелик прекрасный. Вот так. Или вам подарит. Да, короче, все. А у кого ну, все нормально? Там написано серый, это все подписано, написано. все, когда нормально. Посмотрите только, чтобы было написано. Uh, колокольчик, на ну, колокольчике, чтобы нажать, Был серый тоже. Тогда вообще красавчики будете вообще. Да. Короче, да. Ссылка на провести ролики будет в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока пока.